здравствуйте друзья здравствуйте мои дорогие подписчики проект полезная привычка за 21 день делаем утреннюю зарядку 5 плюс 5 вышел на свою финишную прямую и сегодня мы начинаем последнюю неделю наших тренировок я уверена что у вас все замечательно получается и что вы научились контролировать ваш живот просыпаться утром и делать зарядку сегодня выполняем энергетическую утреннюю зарядку ставим стопы параллельно тянемся вверх руками вниз просыпаемся сделаем шаг еще чуть шире, раскроем носки на 45 градусов руки скользят вниз вдоль тела и садимся в глубокое плие на выдохе теперь снизу руки до уровня груди поднимаем и снова опускаемся в плие еще один раз так же, теперь переход на правую ногу тянемся к левой наоборот, слегка садимся, отводим таз назад, корпус наклоняем вперед и ногу впереди переводим на пятку. Теперь уводим ногу назад, тянемся вперед, ногу впереди переводим на пятку и еще раз так же. Последний раз также и возвращаемся в центр. Вводим руки вверх, тянемся руками вверх, слегка смягчаем колени, наклоняемся вправо, влево, еще раз вправо и рисуем руками круг за головой, выводим руки вперед на уровень груди и рисуем знак бесконечности сторону в другую сторону медленный спокойный переход снова уходят руки вверх смягчаем колени наклоняемся влево вправо еще раз влево руки рисуют круг за головой выводим их на уровень груди и снова переход с ноги на ногу рисуем знак бесконечности Удлиняем наши бока. Снова вверх. Наклон вправо. Влево. Еще раз вправо. Круг вокруг головы руками. Знак бесконечности. Удлиняем бока. Прорабатываем наши тазобедренные суставы. Снова вверх. Еще разочек. Наклон влево. Удлиняем бок. Вправо, еще раз влево, руки вокруг головы, переход в одну и в другую сторону и рисуем знак бесконечности. Снова вверх, руки скользят вдоль тела вниз, уходим в небольшое плие, еще раз так же. Снизу руки до уровня груди. И снова маленькая плие. Руки до уровня груди и переход на правую ногу, левую выпрямляем. И наоборот. И еще раз переход на правую ногу, переход на левую ногу. Вводим ногу назад, нога впереди на пятке. И в другую сторону также. Еще разочек, последний раз также. Останемся в центре, сделаем вдох, топы стоят по одной линии, руки переводим на уровень груди и из этого положения разворот грудной клетки по 4 раза в каждую сторону. Будьте внимательны, таз зафиксирован, таз остается на месте. И еще раз также Теперь мы переведем руки вверх и ногу сзади уводим чуть-чуть по диагонали, садимся в небольшой неглубокий присед. Таз отводим назад, спину держим, корпус разворачиваем по диагонали. У нас работают косые мышцы, выполняем всего 8 раз. И будьте внимательны, можно работать медленнее, если чувствуете, что сложно держать баланс, можно выполнить меньше повторов. Последний раз также. И разворачиваем стопу в другую сторону. Снова ставим их по одной линии, собираем ладони и начинаем разворачивать грудную клетку в одну и в другую сторону. Одна сторона на выдохе, на вдохе закрываемся. И другая сторона. Последний раз также. Уводим руки вверх, нога сзади ушла по диагонали. Мы ее поставили на полупалец. Вот здесь пятку не опускаем и уходим в неглубокий присед. Таз отводим назад, колено впереди над пяткой. Корпус разворачивается в сторону пятки, сзади стоящей ноги. И работают косые мышцы. Мы чувствуем, как у нас с вами работают наши бока. Живот, конечно, подтянут. Еще раз так И возвращаемся в центр. Уводим руки вверх, уходим в баланс. Шагаем в сторону, возвращаемся. Такая цапля. Вверх взлетели руки, шагнули и вернулись. еще раз так же. Вверх, шагнули. И еще разочек. И еще одно упражнение на баланс. Остаемся на правой ноге. Левую поднимаем, шагаем ее, возвращаемся. Руки как крылья взлетают. Возвращаемся. И еще раз так же. Колено вверх. Руками тянемся к колену. Возвращаемся. Последний раз так же. Вверх. Шагаем. Возвращаемся. Уходим в баланс, шагаем в сторону возвращаемся и еще раз также в сторону возвращаемся баланс уходим в сторону возвращаемся тянемся руками вверх возвращаемся в небольшой присед нога назад выпад другая нога также еще разочек присели выпад присели выпад и снова баланс Вдох. Шагаем. Вдох. Приставили. Баланс. Шагаем. Вернулись. Баланс. Шаг в сторону. Помогаем себе руками. Баланс. Шаг в сторону. Возвращаемся. И снова приседы вверх. Присед нога. Выпад. Присед нога, выпад. Еще разочек вверх. И выпад, присед. Последний раз. Возвращаемся. И снова баланс. Шагаем. Возвращаемся. Концентрируемся на себе. Настраиваемся на утро. Другая сторона. Возвращаемся. Шаг. Вдох, сели, выпад, еще раз, выпад, еще разочек, выпад, последний раз также, и вот теперь мы делаем вдох, тянемся вверх,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 хорошего настроения, хорошей погоды. И мы встречаемся с вами завтра. Ваша Надежда Соколова.